Я в детстве болела ангиной. Несколько раз так получалось, И врачи неправильно меня лечили, у меня заболела спина, очень болела спина. А через какое-то время меня отправили в больницу. Мне повезло, что пришел молодой врач, поставил правильный диагноз и меня спас от смерти. Я даже не считаю, сколько я сидела дома, но это было много лет. Это даже, наверное, десятилетий. Это было очень долго. Благодаря вот именно этому времени я стала самой собой. Сейчас я очень ценю какие-то простые вещи, например, прогулки. Я очень люблю гулять. И я просто в восторге невероятным, когда я просто иду гулять. Я в восторге, когда, например, сижу в кофейне. И я радуюсь каким-то вещам, от которых, ну, которых люди даже не замечают. Так как период моего затащения был очень-очень долгий, то вот это не знаю, моя радость того, что я уже, наверное, лет шесть, как живу активной жизнью, все-таки не стирает эти воспоминания того, что была какая-то дикая пустота, и сейчас я продолжаю быть м -м, счастлива от простых человеческих радостей. Ну, как вы знаете, неожиданно я получила сообщение ВКонтакте, приходите в театр «Старый дом» на спектакль «Трилогия». Слушалась, пришла. Я увидела спектакль, можно сказать, моей мечты, потому что этот спектакль поставил итальянский режиссер Антонио Лателла, и я была просто поражена, потому что я не думала, что в нашем городе могут быть такие спектакли и так играть артисты. И в тот момент, я помню, случилось волшебство, и сидела в зале и думала... Если в нашем городе, если неожиданно могла прийти на такой спектакль, о котором я мечтала, значит, чудеса возможны, значит, и со мной должно случиться что-то волшебное, это знаки. А еще в этом спектакле я увидела, знаете, персонажей, которого я сравнила с собой, там был Орес, и я... Подумала, что я это он, потому что ему было всегда страшно, а мне на тот момент было постоянно страшно. Мне было страшно выходить на улицу, уже появлялись какие-то мероприятия, мне было страшно организовывать эти мероприятия, встречаться с этими людьми. Не все время было страшно, но у меня было такое ощущение, какое-то Лареса, что ну, есть какие-то боги, какая-то путеводная звезда, которая вот его ведет, меня ведет, и у него в конце все было хорошо. И я подумала, что если у него все хорошо, значит у меня все будет хорошо. И это дало такой мощный заряд, что не знаю, я пришла где-то в апреле в мае первый раз в спектакль «Старый дом», а к осени у меня уже была как-то бурная деятельность. Очень. Мы все друг друга боимся. То есть люди без инвалидности боятся людей с инвалидностью, потому что они просто их нигде не видят. Люди с инвалидностью боятся людей без инвалидности, потому что боятся, что они их обидят. Вот. А это происходит, потому что никто не видит друг друга. Мы же боимся неизвестности. Я решила, что нужно организовывать мероприятия, на которых э, люди с инвалидностью и без инвалидностью будут делать что-то вместе. Я находила каких-то мастеров, тренеров, а... и параллельно я ходила в театры. Моя подруга Олеся Соколова из театра «Старый дом», она сказала, «Оля, ты организовываешь что-то, у тебя есть опыт, ты любишь театр, сейчас все организовывают театральные студии. Давай ты организуешь театральную студии», — сказала Олеся. Я сказала, да я, собственно, не знаю вообще, как они работают. Ну давай. Я организовала, меня моя знакомая журналистка Рита Логинова познакомила с театральным продюсером Юлией Чуриловой. Я Юле рассказала концепцию театральной студии, которую я представляю, мечтаю. Она меня поддержала. И, собственно, так это все и началось. В студии «Особенный тип» существует 4 года. И второй год уже существует в нашем городе студия «Инклюзион школа Новосибирск», где я один из кураторов. Главная концепция в особенном типе – мы принимаем людей с особенностями и без особенностей, которые вместе обучаются театральному делу. Если мы говорим про обе студии, то в «Инклюзион» принимают только людей с особенностями, и в инклюзионе люди с особенностями обучаются театральному делу и вместе с профессиональными актерами участвуют в спектаклях. Знаете, очень часто зрители пишут такие отзывы, что мы приходили, там, не знаю, пожалеть, а видели на сцене свободных и сильных людей. И это очень интересное ощущение, когда ты смотришь как раз на человека с инвалидностью не сверху вниз, а как бы наоборот, снизу вверх, как, как на богов, не знаю, на, на людей, которые в, ну, в каком-то смысле сильнее, выше и больше их, и это потрясающий эффект. Особенности – это не проблема, это очень интересно, потому что именно особенности делают людей особенно уникальными и неповторимыми.